Окей, okay, ладно, будем начинать. Народ подтянется еще. Много времени вашего занимать не буду. Сегодня я открываю такую небольшую рубрику Секреты МЛМ-спонсирования именно для тех людей, которые хотят больше понимать, как грамотно строить сетевой бизнес, грамотно, правильно. И сегодня я хочу затронуть такую очень важную тему, с которой, к сожалению, мы уже сталкиваемся очень долгое время, почему 97 предпринимательства у бизнеса похожи на нежелательные имел письма Ребят, поставьте восклицательные знаки, если вы в своей жизни... Ну, если вы связаны, конечно, с e письмами, да, то есть вы заглядываете на Mail, на Google, на Яндекс. Если сетевой бизнес, здорово, коллега. Вот если вы, возможно, меняете место локации, либо просто гео-точку свою меняете, то есть с города в город переселяетесь, не знаю, либо вы учились, либо вы меняли квартиру, либо вы просто откуда-то с другого места выходили. В свой почтовый ящик и даже без этого к вам начинают приходить нежелательные письма в e-mail на которые вы вроде бы не подписывались вот если бы вот если я сейчас просто зайду на свой e mail там чего только не повстречаешь в особенности того на что и никогда не подписывался какие-то банки какие-то интернет-магазины какие-то выигрыши какие-то предложения которые косвенно меня касаются короче очень очень очень много ненужного конечно сейчас слава богу работают хорошо спам фильтры да то есть и все чаще и чаще когда ты помечаешь подобные письма они уходят в спам сразу же уходят спам но в любом случае доходит письма которые обещают либо баснословные деньги кто-то оставил завещание либо кто-то купоны какие-то предлагает скидки открылся новый интернет-магазин какие-то предложения и много много другое на самом деле то, о чем я хочу сегодня говорить, большинство предпринимателей сетевого бизнеса сталкиваются с этим. И я просто хочу вам сказать, что вы не должны обижаться, если я что-то плохое скажу, что, возможно, касается вас. Но вы должны знать, что в большинстве том, о чем я буду говорить, вы не виноваты, да, то есть того, что вы этого не знаете, либо делаете неправильно, потому что до вас не донесли главную суть и вас не научили двигаться правильно. И все мы хотим строить бизнес быстро, мы хотим рекрутировать больше людей, привлекать партнеров в свой бизнес и э, э, должен просто вам сказать, что вот э, почему 97% предпринимательств всего бизнеса похожи на нежелательные mail письма потому что эти 97% вот только и делать, что занимаются спамом. Если вы этим занимаетесь, то просто подумайте, остановитесь и подумайте вот что. Вы можете найти какого-нибудь эксперта, который уже хорошо зарабатывает в сфере сетевого бизнеса, там 6-7 значные чеки, и они, например, занимаются спамом то есть вот они э, рассылают ссылки везде рассылают вы можете вот вспомнить либо показать мне хоть одного такого человека я думаю навряд ли вы найдете хоть одного такого человека вот и э, я понимаю что скорее всего вероятно вы тоже хотите достичь каких то невероятных результатов да то есть э, возможно в топ-10 своей компании войти возможно создать свой бренд для того чтобы люди приходили на вашу личность чтобы у вас никогда не возникало вопросов в привлечении кандидатов в свой бизнес но спамить своими ссылками это так же просто как и отправлять нежелательные email письма и так же, как вы раздражаетесь, когда вы, например, в своем почтовом ящике видите эти, эту груду, свалку писем, на которых вы не подписывались, Также же вот неприятно видеть от вас вот этот спам, который вы в личные сообщения шлете, в социальных сетях шлете ссылки, предложения, супер-мега-проекты, через какие-нибудь чаты. В особенности сейчас очень круто работают тенденции, она меня аж бесит, я думаю, вас тоже Найдется кто-то в кругу ваших друзей в социальных сетях, в особенности ВКонтакте, создает чат, туда всех закидывает, закидывает, закидывает, закидывает и начинает что-нибудь предлагать. И телефон пиликает постоянно, ВКонтакте этот пиликает. Также спамить в своих группах. То есть если у вас есть группа, либо бизнес-страница, фан-страница на Фейсбуке, например, раз расставлять только какие-то ссылки для регистрации, либо какие-то одни лишь предложения, свою бизнес-возможность на своей странице, на, э, в своей новостной ленте, это тоже спам. Вот, и э, поэтому э, сразу вам хочу сказать, что вы перестали это делать, если вы это делаете. Вот, ниже сейчас я вам приведу э, несколько рекомендаций, Топ-3 совета, топ-3 стратегии, возможно, да, то есть не спам-стратегии, чтобы спонсировать больше партнеров в вашем бизнесе. Вот, вы должны понимать, ребят, люди присоединяются к людям, не к компаниям. И когда вы спамите своими ссылками, и вы просто выбрасываете свою бизнес-возможность на ветер, не выстраивая какие-то взаимоотношения, и очередной опрос, своих клиентов своих партнеров показал то что люди не ищут очередную какую-то классную невероятную блестящую возможность для бизнеса они ищут людей хоть кого-то кто может помочь им достичь своих целей чтобы вот можно было помочь перейти от точки а в точку б и просто прекратите предлагать свой бизнес вместо этого предложите лидерство наставничество обучение своим кандидатам давайте им ценность и вы будете просто напросто удивлены что мало того что люди вам будут готовы платить за вашу экспертность за ваш коучинг за ваш консалтинг за ваше обучение за ваши вебинары за ваши консультации большое количество людей еще будут интересоваться вашим бизнесом то есть вот представьте я приведу просто один из своих примеров когда я запускаю обычно какие-то массовые тренинги там двухнедельный например тренинг десятидневный тренинг помимо того что и у меня формируется база клиентов которые у меня покупают мои курсы тренинги еще помимо этого Например, инвестируя 100 долларов в трафик, в рекламу, ну это если взять уже в лидогенерацию и пойти, мне возвращается 1000%, да, то есть вот инвестируя 6-7 тысяч рублей, мне возвращается около 100 тысяч рублей, это клиентских. И плюс ко мне, наверное, стучится человек 30 еще в бизнес. Вот представьте, как бы вы себя чувствовали, чтобы вы не концентрировались на э рекрутинге, вот не э, зациклились на проблеме, где взять людей, а зациклились на решении проблем ваших потенциальных клиентов, на вашей целевой аудитории. И тем самым вот есть такой вот <coughs> изюм, либо есть такой вот, Момент, что людям проще всего пойти за человеком, чем самому разбираться в тех-либо иных планах, в тех-либо иных ситуациях. Им лучше пойти за грантом выживания, который возьмет их за руку и предложит тот проект, ту технологию, те инструменты, то обучение, которые приведут его до результата. Второй, вторая, стратегия, вторая стратегия, одна из моих самых любимых, которые, которую я пропагандирую который я постоянно обучаю это когда вас знают когда вас любят и когда вам доверяют и либо если другими словами это называется привлекательный маркетинг у меня есть целый курс у меня есть своя книга которую я написал на эту тему которая называется формула привлекательного маркетинга вот и а, это то к чему люди стремятся на самом деле чтобы вас знали чтобы вас любили, чтобы вам доверяли. И компания и маркетинг планы, конечно, важны, но это на самом деле вторично, чтобы э, найти наставника, который может обучать и тренировать вас. То есть в первую очередь это человек, за которым вы должны идти, а компания это всего лишь инструмент, это на втором плане. И если вы посмотрите на любого из лучших чеков, сетевого маркетинга, который вы можете встретить в интернете, вам на самом деле придется немножко попотеть, то есть придется немного поискать, чтобы узнать какой он компании, потому что они обычно не выбрасывают эту информацию в свободные массы, не фишируют это, и они э, дают информацию только тогда, когда их попросят там, у, расскажите в какой вы компании сотрудничаете и на самом деле эта стратегия намного мощнее, чем просто отправка каких-либо ссылок всем, с кем вы общаетесь, в особенности когда я вижу спам, что кто-то спамит по всему интернету вот знаете, вот мне прям ясно, что вот у этого человека проблемы ему нужна огромная помощь, потому что этот человек борется и в полном отчаянии он, он не знает, как добывать людей в свой бизнес и и ему только остается, что заниматься ерундой, создавать 10 страничек и с каждой странички бомбить каждого поголовно своими предложениями. И сосредоточьтесь больше на построении отношений с кем-то, да? то есть с вашим окружением, с вашими друзьями, вконтакте, например, в фейсбуке, одноклассниками. Узнайте о их потребностях. Узнайте о их потребностях, поделитесь с ними своей историей, да, то есть э, с чем вы тоже сталкивались и к чему сейчас пришли, чем вы сейчас пользуетесь, как вы сейчас развиваетесь. И поделитесь с ними некоторыми обучениями, либо коучингом. То есть дайте им какие-то знания, дайте им ценность наперед, дайте им практически какие-то э, решения, которые они вот возьмут, применят и у них что-нибудь изменится в их жизни по крайней мере на трансформационном уровне да то есть и как только отношения будут установлены вот когда настолько утеплитесь это бывает достаточно два-три дня то есть вот когда вы начали общение с человеком и дали ему выявили его потребности и дали продукты дали тренинги дали какой-нибудь видеоматериал который решит их эти проблемы и когда как только вот ваш, ваши взаимоотношения будут установлены, рапорт получен, как, как говорится, они скорее всего сами у вас просят у вашей компании вот сами спросят скорее всего в большинстве случаях они спрашивают сами и на самом деле это более мощно чем вы опять же отправляете ссылки а, через пять минут после того как а, вас добавили в друзья и вы им написали добро пожаловать друзья и приятно с вами познакомиться посмотрите у меня для вас какой-нибудь подарок либо уникальное бизнес предложение которое вы еще никогда в этой жизни не видели вот так так владимир привет ребят вам вообще ценно то что я даю поставьте по 10 системе интересно то что я вам даю либо ну поэтому вот поэтому я и обучаю своих клиентов своих кандидатов своих партнеров самой теории привлекательного маркетинга, потому что на самом деле это сокровище, это золото определенное. И возможно, в скором я поделюсь более углубленно знаниями с вами по магнетическому спонсированию от одного из моих наставников Майкла Дилларда. И если хотите получить более детальный какой-нибудь разбор этих методов, Потом прочитайте, сделайте репост и это для меня будет сигналом, что мне будет быстрее запланировать для вас этот материал. Можете сейчас, кстати, полайкать, если вам нравится то, о чем я говорю и сделать репост, если вы хотите этим потом воспользоваться и повторить эти рекомендации. Третье, третья стратегия это называю, я их, по крайней мере, называю один выстрел, одно убийство. Но я так не думаю. Многие, знаете, думают, что достаточно одного касания для того, чтобы человека зарекрутировать. То есть вот человек рассылает спам. Он надеется, что из тысячи рассосланного спама один человек хотя бы отреагирует. Это 0,1%, да, то есть это, это и, и в том случае это хорошо, если так реагируют. Но на самом деле в бывает такого бывает такое что вот вы с человеком познакомились вы вот начали с ним общаться и человек открыт вот он прям открыт вы ему сказали может ты в поиске какого то дополнительного дохода либо какой-то бизнес возможности он да да вот я как раз был в поиске на тебе давай строить давай то есть это бывает но очень редко и э, в среднем иногда вам нужно сделать э, с кандидатом 3-7 касаний прежде чем они вообще решатся присоединяться к вашему присоединиться к вашему бизнесу если брать классику списке знакомых и так далее что обучают возможно ваши спонсоры вас ваши наставники есть еще такой метод багажа да то есть когда вы например с человеком пообщались и тот человек который вам сначала сказал нет не, не выбрасывать его с мысли, да, то есть не думать, что он, например, безнадежен, а отложить разговор на некоторое время, например, на месяц, на два, на три. И за эти 2-3 месяца вы делаете результат, и потом опять обращаетесь к этому человеку и рассказываете, смотри, у меня вот это такой же результат, прошло 3 месяца, давай включайся, да, то есть, и э, часть этих людей, которые а а а отмекиваются, да, то есть, которые отказываются изначально, приходит. И также тот, кто второй раз отказался, например, треть, третье касание, да, то есть, и вот так вот можно с человеком делать касание, но вам важно делать результаты, то есть, не просто вот. Я надеюсь, что ко мне начнут проситься в бизнес. Нет, ребят, нужно работать. Это бизнес, и в первую очередь к этому нужно относиться как к бизнесе. И всегда, ребят, всегда развивайте себе искусство выстраивания отношений. Это ваша способность обеспечить вообще ценностью, ценностью в первую очередь, позиционировать себя в качестве лидера. И будьте последовательны в построении отношений, что вследствие принесет вам на самом деле миллионы рублей, миллионы долларов в дальнейшем в нашей индустрии сетевого бизнеса. Вот, ребят, поэтому